Всем привет, с вами Макс Репьев, и в последнее время очень много людей интересуются покупкой дома в непосредственной близости к Сириусу. И сегодня мы с вами посмотрим вот такой дом, 280 квадратных метров, на участке в 9 соток земли, с бассейном, с ландшафтом, с хорошими видами на горы. И сразу перед тем, как мы приступим к обзору, посмотрите трекинг, как отсюда близко добираться до моря, ну и соответственно до Сириуса. Вы понимаете, что это действительно близко, здесь хорошие подъездные группы, никакой проблемы нет, открывается хороший вид на горы, и при этом мы находимся с вами в такой тишине среди частного сектора. И сам дом действительно правильный, нем 280 квадратных метров, 9 соток у нас земли, есть бассейн, если вы давно смотрите наши обзоры на частные домовладения, то увидели, что в Сочи огромная проблема в том, что большинство застройщиков почему-то участок перед домом. Просто бетонируют Здесь он как бы тоже забетонирован Но при этом есть бассейн И вы можете в горшках сюда наставить Различного рода растений Туи там или еще что-нибудь Никакой проблемы нет Бассейн, несмотря на то, что он маленький как бы, Конечно, я понимаю, что вы хотите увидеть 25-метровый бассейн там в каждом доме, но он с противотоком. То есть вы спокойно можете тренироваться здесь и улучшать свою физическую форму. И, по крайней мере, приятный вид из дома, это именно его кухня, открывается на бассейн. Там сдвижные слайд-конструкции, алюминиевые окна. Вы расширяете пространство тем, что у вас открывается из кухни вид на бассейн. Но мы с вами чуть попозже посмотрим сам дом. Здесь еще, кстати, есть система... Такого летнего душа очень сильно спасает. Если вы хотите в летнюю жору охладиться, это реально лучшее решение. При этом на доме выведены коммуникации именно вот в это место под установку бани. Если хотите, вы без всяких проблем можете ее поставить. По этим колышкам выведена вода, выведен цвет, канализация. И вот такого размера она спокойно здесь разместится. С левой стороны у нас такой ландшафт, который вы можете дополнить. И небольшая часть беседки. С вот такими вот штуками, где можно покачаться. Книжку почитать, все что угодно сделать, тенечек здесь создать. То есть сейчас как бы мы с вами видим открытое пространство, но тем не менее можно накрыть это какой-нибудь черепицей или еще чем-нибудь. Здесь вот будет костерчик небольшой, и вы будете здесь читать книжку, смотреть, наслаждаться природой. Ну просто отсюда действительно хороший вид на город открывается, несмотря на то, что сегодня не в тумане. Давайте обойдем вот так вот дом. Посмотрим на входные и въездные группы. Это, кстати, я так понимаю, не основная все-таки часть, то есть больше она такая разгрузочная. Вы, конечно, можете поставить сюда машину, но мне кажется, что эта зона используется больше для того, чтобы технически подъехать сюда, загрузить какой-нибудь диван, потому что с этой стороны нет входа в дом. Также по всему дому у нас есть система автополива, и вот она сейчас сработала. Именно благодаря этому создается у нас зелень, зеленый газон, но все продумано, все выглядит хорошо, при этом вы видите, да, что ни одна капля на дорогу не попадает. Льется все исключительно на газон. Решение кому-то, может быть, конечно, не понравится, что основная входная группа у нас находится с той стороны, где бассейн. Но мне кажется, что вполне себе прикольно. В общем, именно эти ворота, я считаю, технически. Можно, конечно, доставить машину без всяких проблем. Но просто с той стороны есть действительно большое место, где можно запарковать автомобиль. Сюда также просятся у нас горшочки с туями. Никакой проблемы это поставить нет, на свой вкус можно укомплектовать. И вот в этой части спокойно может разместиться, ну, две машины больших точно, либо если оценивать вот по приори, которая здесь стоит, то три их точно влезет. Раз, два, три. BMW троечки, то есть вот это все по ширине сюда спокойно зайдет. При этом вы сюда заезжаете, и у вас вот основной вход в дом. То есть явно удобнее, чем ставить машину туда. Но это все на вкус и цвет. При этом здесь есть навес, здесь есть освещение. Вечером разгрузить там пакеты из магазина, собрать никакой проблемы нет. Идем с вами в другую часть участка. Здесь у нас такое выполнено небольшое террасирование. Каскад. Верхний каскад выглядит так. Создается тоже... Достаточно тенистая зона и есть лавочка. Можно там спокойно почитать книжку среди деревьев внутри своего небольшого сада. И нижняя еще часть террасы с такой лужайкой. Тоже есть лавочка. Можно сюда поставить беседку. Тоже создается тенечек. Везде абсолютно есть автополив. Но, оно, в принципе, видно, да, что трава мокрая, потому что он только что здесь работал. Это дверь котельного оборудования и оборудование бассейна. Все расположено здесь. Пойдемте теперь, наверное, потихоньку в сам дом. Дом будет большой. Он будет еще с верхней террасой. Посмотрим, как это все выглядит. Большая такая входная группа. Большие ступеньки. И мы сразу с вами, наверное, зайдем на кухню. Выглядит она вот так. Как вы видите, дом уже в предчистовой отделке. Выведена у нас электрика, стяжка пола, выровнены стены. И, по сути, остается только использовать чистовые материалы. К дому также в придачу идет дизайн проект то есть здесь ну давайте просто вам бегло покажу как это все должно выглядеть это холл первого этажа кухня, вот мы сейчас с вами на ней находимся, возле камина стоим гостиная, ну это она же обеденная зона в общем, вот это вся книжка. Изначально дом планировался по ней. Материалы здесь, как вы видите, хорошо такие сочетаются. Действительно, можно использовать либо кабинет на первом этаже, либо в этом же помещении сделать спальню. То есть вариации есть разные. Ну, как бы здесь картинки, ну и плюс еще исполнение идет в придачу с артиклами и так далее и тому подобное в общем это основная часть кухни-гостиной с камином семью здесь собрать никакой проблемы не будет идем дальше вообще по сути мы с вами должны были зайти именно через эту дверь и здесь стоит система видеонаблюдения и что-то по подобию умного дома можно с вами посмотреть все камеры которые у нас вот мой мопед стоит на котором я приехал это обратная сторона это у нас гараж на навес, парковка, бассейн, вот отсюда мы с вами начинали видео и шли вот сюда, к зоне с вот этими шезлонгами, вот так это все выглядит. И первый этаж у нас выполнен, такое небольшое подсобное помещение, гребенка теплого пола, все как бы здесь есть. Вот это помещение используется либо как гостевая комната на первом этаже, либо как кабинет. И здесь у нас большой санузел с уже выведенными инсталляциями. При этом, кстати, уже установлено кондиционирование. Пожалуйста, ничего штробить не нужно. Все уже предусмотрено. Ну, помещения действительно все большие. Кухня-гостиная квадратов примерно в районе 60 занимает. На камере она может казаться меньше, но она достаточно вместительная. Пойдемте с вами наверх. Лестница, кстати, тоже достойна особого внимания, она широкая, хорошая, полноценная, не так, как у нас привыкли строить в Сочи. Маленькие, большая такая поворотная площадка, то есть комфортно можно занести любую мебель, любую технику, если вы в этом нуждаетесь. Большой холм на втором этаже, выглядит вот так. И здесь у нас с вами три спальни. Давайте зайдем в спальню номер один. Кровать встает вот так, выведенная электрика кроватные светильники. Далее спальня номер два, побольше. Здесь можно поиграться с расстановкой мебели. Далее по ходу движения большой санузел, также с инсталляциями. И еще одна спальня, я так понимаю, с проходной гардеробной, ее можно здесь сделать. И здесь вот такая зона. Либо это детская. То есть здесь, например, ваш ребенок спит. Здесь у него какая-то рабочая зона, он уроки там делает или играет, может быть. Также на втором этаже у нас дублируется система по видеонаблюдению. То есть вы, в принципе, можете открыть соседям, если они вдруг вам в гости заглянули. Отсюда открываются все замки. И если мы с вами хотим пройти на эксплуатируемую кровлю, то нам нужно сделать это через вот этот большой балкон. Как вам вид? Очень неплохой. Бассейн, конечно, прям требует озеленения по кругу. В горшочках аккуратные растения. Будет очень красиво смотреться. Поднимаемся наверх. И там у нас с вами будет летняя кухня. Эксплуатируемая кровля. Тоже можно собрать всю семью. Позагорать. Или еще что-нибудь поделать. Вот в принципе сама поверхность, где можно что-то приготовить. Барная стойка. И место, где можно собраться всем. Отсюда у нас открывается вид на море. Вот оно. Ну, здесь действительно недалеко. Видно жилой комплекс, летнюю резиденцию. А вообще, вот это, по сути, Абхазия. То есть здесь у нас проходит река Псоу. Далее за ней уже горы. Это Абхазия. Виды действительно неплохие. Но если вы обратили внимание, то на периметре нет ни одной многоэтажки. В основном частный сектор, приятные соседи. Вот здесь еще строится коттеджный поселочек. То есть частное домовладение вокруг только одно. Приятные виды на горы и действительно есть куда посмотреть. Можно здесь прям поставить бинокль на стоечке и смотреть, во-первых, на море, смотреть на горы. Ну здесь прям реально есть куда посмотреть. На сегодняшний день этот дом стоит 110 миллионов рублей. Давайте пробежимся еще раз по его характеристикам. 8 соток земли, 280 квадратных метров дом, плюс эксплуатируемая кровля. До Сириуса здесь рукой подать, открываются хорошие виды на море. Вот тут прям такая достаточно весомая полоска, но камера не передает. Открываются хорошие виды на горы, плюс еще снежные вершины на зиму. Тишина, спокойствие и хорошие соседи. Плюс приятная территория с бассейном, есть место под баню, есть место, куда еще досадить свой ландшафт. Небольшой такой садик, снизу хорошая тенистая зона. И действительно тишина и спокойствие. Плюс, близок к Сириусу, ваши дети спокойно смогут посещать школу. А вы сможете посещать все заведения, которые представлены в Сириусе, а там их действительно большое количество. Рестораны, бары, концертные площадки, скоро еще театр. Ну, действительно, вся инфраструктура хорошая там, плюс как спортивная, так и развлекательная. Такое предложение было на сегодняшний день. Для всех, кого оно заинтересовало, все ссылочки будут указаны внизу в описании. Наши менеджеры помогут вам его посмотреть либо дистанционно по видеосвязи, либо мы сможем привести вас сюда и показать это все вживую. Вы пойдете, посмотрите, увидите все своими глазами. И я также крайне рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, потому что этот дом уже там давно появился, но видео выходит, конечно, с небольшим опозданием. Все ссылки указаны внизу. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.